Очень многие инструменты, которые работали до настоящего времени для сохранения приумножения средств, перестают работать. Доходы начали замедляться. Куда вкладывать, да? то есть, каким образом разместить денежные средства, чтобы это было надежнее, доходнее и ликвиднее, чем на банковском депозите. Привет. Я обращаюсь к тому, кто заработал определенные денежные средства то сейчас э, непосредственно думает, каким же образом можно сохранить и примножить денежные средства в 2018 году. Э, очень многие инструменты, которые работали до настоящего времени для сохранения и примножения средств, перестают работать. То есть ставки по депозитам находятся на очень низких уровнях за всю историю. Э, инфляция находится на низком уровне. Цена на недвижимость встала и не растет. Рентная доходность недвижимости падает. То, что происходит с валютой, вообще люди не понимают. У нас получается, что при растущей цене на нефть растет и доллар, чего никогда не было, потому что всегда, когда цены на нефть росли, доллар укреплялся. Люди находятся в замешательстве, то есть ставки по депозитам не устраивают, очень многие хотят сохранить эти денежные средства, не хотят потерять и очень много страха сейчас. мало того политически Россию никто не любит, международные инвесторы полностью распродают российские активы и выходят из российского рынка. Можно видеть в апреле, 9 апреля 2018 года, каким образом просто один единственный твит президента Трампа в Твиттере привел к тому, что за каких-то 2-3 дня доллар укрепился там на практически 10%. Акции российских компаний потеряли до 10-15% процентов цене и наши богатейшие люди потеряли 20 миллиардов долларов всего лишь за один день. Очень много шума, очень много непонятного, непонятно куда движемся. То есть доходы начали замедляться и для очень многих людей стоит вопрос, как же зарабатывать в 2018 году. Я, Максим Петров, занимаюсь управлением благосостоянием особо состоятельных лиц и семей с капиталом от 20-30 миллионов рублей. Но при этом у меня есть много друзей, знакомых, которые спрашивают, Максим, что же делать? Да, есть клиенты, есть состоятельные клиенты, которые платят деньги за мои услуги, но при этом я еще стараюсь, помимо всего прочего, если я могу это сделать, помочь каким-то определенным советам. И поэтому я специально записал для таких людей, у кого активы небольшие, там, сто, двести тысяч рублей, может быть, миллион рублей, то есть, каким образом, куда вкладывать, да? то есть, каким образом разместить денежные средства, чтобы это было надежнее, доходнее и ликвиднее, чем на банковском депозите, что происходило с недвижимостью, почему цены росли, что было причиной роста такого высокого цен на недвижимость, почему была высокая рентная доходность на недвижимость, почему это встало. Что будет в будущем? С 2014 года я периодически проводил дел мастер-классы антикризис, и мои прогнозы многие говорят, что они сбываются на 80%. Соответственно, если вы хотите знать, каким образом сейчас можно даже небольшую сумму в 100-200 тысяч рублей сохранить и приумножить в 2018 году, можете посмотреть эти видео. Они абсолютно бесплатны. Ссылки на видеокурс находятся под данным видео. поэтому если данный вопрос актуален, если вы хотите знать надежные способы, как сохранить и приумножить денежные средства в трудные времена, как использовать вот эту вот ситуацию кризиса, когда очень много нестабильности, очень много нервозности для сохранения приумножения денежных средств, как заработать на этом, что для этого нужно сделать, пожалуйста, вы можете просмотреть данное видео, это абсолютно бесплатно для вас. Я рад делиться своими знаниями и буду искренне Рад за вас, за себя, что обладая данной информацией вам удалось достичь своих личных финансовых целей. Большое спасибо за внимание. На связи был Максим Петров. Увидимся на мастер-классе. Всего хорошего и удачи!